Бездомные собаки на улице – это норма для Таиланда. На каждом участке пляжа, в каждом переулке, около каждого ресторана есть свой пёсель. Сколько раз мы наблюдали картину – лежащая у входа в сен собака, которую все переступают, или лежащая на дороге собака, которую все объезжают. Очевидно, собак в Таиланде любят. Но почему их так много бездомных и как они оказываются на улице? Привет! На самом деле их никто не выгонял. Это не вчерашние питомцы. Кстати, вы обращали внимание, что большинство уличных собак очень похожи друг на друга. Как будто одна порода. На самом деле так и есть. Это тайский риджбек. Ну или вот в данном случае эта собака, возможно, потомок риджбека и какой-то еще породы. Позднее везенный в Таиланд. Важно сказать, что эта собака пария, полудникая собака. Она столетиями жила рядом с человеком в рыбацких поселениях, как бы с человеком, но рядом сама по себе. Именно с тех пор в Таиланде собака на улице – это норма. Деревни превращаются в города, дворняги получают больше еды, но меньше внимания и заботы. Ресурсов хватает, они размножаются, их становится все больше на улице, но в случае проблем со здоровьем лечить таких собак просто некому. И наша сегодняшняя история как раз о такой ситуации. Мы гуляли здесь с детьми и увидели щенков. Щенки были маленькие, но у них на спинах были небольшие ранки. Вообще мы гуляем всегда здесь с детьми, ходим этой дорогой на море. И вот через некоторое время опять этих щенков увидели, у них раны все больше и больше становились на спине. И через неделю там прям вообще уже очень большие раны были и щенки от этого становились слабые, прям вообще никуда не убегали. Это их мама. Где дети? И? По кустам опять попрятала? История с моей стороны. Я вчера приезжаю с работы домой, и меня встречает Таня на выходе. Говорит, пойдем помогать щенкам. Говорю, Каким щенкам? Кому что помогать? Вот привела меня сюда, и... Мы поймали одного из щенков, вытащили из кустов и постарались почистить ему рану. На самом деле мы не планировали снимать об этом сюжет, поэтому я ничего не снял. Но, с другой стороны, наверное, и правильно, потому что я не смог наверное, это показать. Нам открылась просто ужасная картина, потому что там были видны кости на позвоночнике сзади, там копошились паразиты. И... А щенку... ну сколько? Месяц, да? Месячные yes. щеночки, совсем маленькие. Вот, Это было, конечно, ужасно. И после этого мы стали ну, уже связываться с различными организациями. Ну, в общем и целом, есть в городе клиники, да? Клиники то есть, есть ну, но несколько дорогие. раз я обращалась в эти клиники. Там цены как для людей, то есть там очень дорого. Естественно, а тут целых четыре щенка. И поэтому я сначала написала в один фонд. Этот фонд сказал, что а, у них приют, и они не могут взять щенков. Они посоветовали мне другой фонд. Я им написала, они сказали, что позвоните в третий фонд. И в итоге вот так вот я через, через сутки вышла на службу спасения животных. Ну это... То есть такая история пяти рукопожатии получилась, да, да, да. Animal Army Foundation я им написала ночью. Они тут же ночью ответили, увидели фотки. Я показала, где это место, объяснила, кто мама, кто щенки. И они сказали, что вышлют ловцов. Для этого я вышла в 6 утра, вот записала им видео, тут в 6 утра прям щенки лежали посреди дороги, и весь день их ждала, чтобы они приехали. Заплатили мы ловцам отдельно за отлов, для того, чтобы они забрали щенков и маму. Так, ну и когда они сказали, должны приехать? Ну вот, должны были сегодня, я их весь день прождала, но сегодня у них не получилось, обещали завтра утром. Вы смелый да? смелый сытый все началось на самом деле год назад год назад сюда пришло две собаки мама с папой чтобы родить щенков они родили 5 щенков и сейчас прошел ну год и получается все их щенки выросли стали взрослыми сейчас у этой мамы прошлогодний вот еще 7 щенков родилось а та белая у которой больные щенки это ее дочка еще четверо. Итого, если все здесь останутся, это получается 16 собак будет у нас. А где это? Здесь-то где это? Это вот конда Бич Кондо. Но, по сути, это не их территория, да? То есть, они что... говорят, да. Потому что вот как бы парковка это Джамкен Бич Конда, само Кондо. А вот эта территория здесь, она вроде как Конда не принадлежит, поэтому ну, они ее не особо контролируют, но собаки здесь живут. Итак, следующий день. Наконец-то приехали ловцы собак, и мы сейчас пойдем как раз забирать этих щенков. А Благо, сегодня их не надо искать и вытаскивать из кустов. Они вышли из пустыря, вот здесь вот лежат, все вместе отдыхают. Так, это тут прошлогодние щенки бегают, подросли уже. Вот они, малыши. Щенки хоть и ослабшие, но все равно стараются убежать. Сейчас мы всех их тут переловим. Первый пошел Второй пошел Леженький. Ой, что такое Ё-моё Кошмар, вообще ужас А этот самый прыткий Да так, все, последнего забрали. Вроде бы операция у нас прошла удачно, все собраны, там один раз нервничался. Ну и все, сейчас немножко побузит, успокоится. Еще одна задача поймать собаку маму, поскольку она их кормит. Ее поймают, проверят также ее здоровье, поставить необходимые прививки, если надо, возможность стерилизуют, но это правда стоит отдельных денег. Единственная проблема ее изловить, поскольку она пугливая, прячется. Совсем никого к себе не подпускает, поэтому с помощью дротика ее усыпят и заберут. В общем, появилась проблема, откуда они ждали. Пришла менеджер Конда, который, конечно же, знает о проблеме с собаками. Охрана точно знает, что щенки болеют, умирают и разводят руками, типа, мы что сделаем. Так вот, пришла менеджер, как только увидела, что приехала какая-то машина ловить собак. В общем, синдром актера включился. Is, uh, okay. back to me. <laughs> yeah. okay. No but Fando is a uh No we call for we call for treat. You see, it? we call. call for doctor not for taking. live somewhere. Yeah, yeah, you yeah. call for doctor but yeah. but I, I I need to в общем она хочет, чтобы забрали всех собак, а мы пытаемся объяснить, что это мы заплатили за то, чтобы забрали конкретно вот этих больных щенков к доктору на лечение, их вылечат и вернут обратно, с чем она категорически не согласна. Вот. Мы спрашиваем, а чья эта территория вот это по соседству с Кондо, вот эти вот пустыри, она говорит ничья, ну в смысле там не кондо, да. то есть вопрос, какая вам разница жалуются, что каждый год они пытаются решить проблему собак, вызывая коммунальные службы мэрии, чтобы их собак отсюда увезли. да, вопрос куда увозят? ну просто увезли за город, отлично. и жалуются, что типа они увозят собак, но собаки все равно приходят новые Странно, да, то есть территория освободилась. что пришли новые собаки? Ну, короче, они не понимают вообще проблемы, как с ней... Вообще, по-хорошему, собак нужно забрать этих, стерилизовать, вернуть сюда на место. И тогда они не будут пускать других собак. И не будут размножаться. И будет все всем хорошо. Так, ну и к чему пришли мы? Ну, вернуться за мамой, потому что она не выходит. Вернуться вечером и поймают мама. Пока их повезли, ну, к доктору, потому что уже совсем плохо. Ага. как щенков забрали прошла неделя и мы приехали в службу спасения чтобы проверить их состояние здравствуйте меня зовут доктор куанчай приятно познакомиться у нас здесь два доктора я и моя жена и еще у нас здесь три помещения а также тут дом мой я прям здесь живу то есть вы все время здесь находитесь да без выходных Здесь у нас офис, там дальше клиника, где мы содержим пациентов, и там дальше также находятся ваши четверо щенков. И вы знаете, по поводу вашего конда, я, если будет время, конечно, бы забрал всех оттуда собак, стерилизовал бы их, вакцинировал и вернул обратно. Мне не важно мнение менеджера конда, собаки должны быть стерилизованы и вакцинированы. Сейчас здесь у нас 70 собак-пациентов. Не только из Паттайи, есть и из Бангкока, с севера, с юга, много. Переломы, рак, инфекции. Это приемное отделение, где мы проверяем пациентов. Также у нас есть ультразвук, рентген, операционные. А, это для котиков. Чего нас ждет? Она после наркоза. А, вот они, вот они зверятки, синятки, смотрят, сидят. Mm -hmm. Из Бинкова нога поломана, да? После аварии. После аварии. расширяются. Это главная операционная. Есть операционная с ультразвуком и рентген. Это, в общем, всем, кого они прооперировали, провакцинировали, они одевают ошейники, чтобы на улице знали, что собака безопасная. и, вакци... а, и вакцинированная у них, да? да? И еще татуировку, сказал, за ухом да, делать. они делают еще пометку на ухе, да. Вы работаете сколько уже лет? Давно, 30 лет. А как волонтер? Как волонтер, ну, наверное, последних 3-4 года. Mm. А сколько собак вы спасли? Ну, примерно. Много. 5 тысяч, 5 тысяч в год. 5 тысяч в год спасает собак. Ого. Собак и кошек? Да, собака и кошек. У него буквально недавно на фейсбуке я видела фотку, что собаку прострелили стрелой из арбалета, железной, прям настоящей, из спортивного рыбалета, прям в голову, и насквозь пришла стрела, и вот они ее спасли, и... Помнили. Помнили. Да. Угу. То есть мозг не задела, да, только нос? Да, только нос. Ужас. Угу. кто -то. Mm, Уличная собака, ее спасли. Да. И все, да. вот собачка будет А кто-то выстрелил, понимаешь? А... Два действующих лица в а -а -а. истории. Кто-то выстрелил, а кто-то спасал. Okay, okay. Если вы с собачкой вылетаете из Таиланда, то вот он тоже подготавливает все документы, паспорт, вакцинацию, делает на некоторые страны анализ крови требуется и договаривается в аэропорту с департаментом. Такая футболка у них продается за 500 бат. Все, вот теперь я волонтер. Поэтому кто-то, если хочет, может просто приобрести футболку. Я хочу перевести денег на пожертвования. У нас на Фейсбуке есть реквизиты. Любые даже небольшие деньги нам очень помогут. Армия Foundation, ваш счет, и я перевожу для щеночков. Ну все, я волонтер. Нам наверняка интересна дальнейшая судьба щенков в городе несколько приютов но все они давно уже заполнены взрослыми собаками если за время выздоровления ветеринарная клиника в ближайшие 3-4 недели не найдет им хозяев то щенков придется стерилизовать и отправить обратно там где они были Большое количество уличных собак. Это нормально или все-таки плохо? Ну, с точки зрения санитарии, конечно, не очень хорошо, особенно когда речь о курортном городе с общественными пляжами. Не всегда здоровые собаки спят в этом песке, справляют в него нужду, а потом отдыхающие на нем загорают, дети играют. Поэтому тем, кто отдыхает на этих пляжах, советуем хотя бы не лежать на песке без полотенца или циновки. И еще один вопрос, надо или не надо кормить уличных собак? Но если это вам надо для вашего личного спокойствия, то, конечно, покормите, собака будет рада вкусняшкам. Но все же лучше системный подход. Если бездомных собак кормить, то, как и любое другое животное, при достаточном количестве ресурсов, они начинают активно размножаться. А это в дальнейшем борьба за выживание и круговорот боли и страданий. И в дикой природе это нормально, поскольку это естественный набор, отбор. Но собака, животное все-таки домашнее, ей нужен хозяин и забота. Поэтому правильный системный подход вместо покупки дворовой собаки еды пожертвовать эту небольшую сумму денег в один из благотворительных фондов. Которые изымут собаку с улицы, если надо, вылечат, вакцинируют, стерилизуют и вернут чистую и здоровую обратно. И в Таиланде есть такие фонды. Один из них, например, это на Пукете Сой Док Foundation а в Паттайе Animal Army. Ссылка на их фейсбук-аккаунт в описании. Если же вам все-таки хочется покормить симпатичную дворнягу рядом с домом, то вот есть вот такие вот прикольные палочки в 7-Eleven. Не в каждом, но есть. На этом все. Относитесь к животным ответственно. Увидимся!